О, у меня новое задание, уборка на кухне. Сейчас будете ко мне перепаивать, а вы? Все, давайте телепортируйтесь, умные А он тебя слышит? Нет. Ну он там бежит. Короче, за мной. Надо вот в эту дверку. Ну, ты идешь Нет. Я пытаюсь досмотреть ролик. Я не забыл то, что он еще ролик. Теперь не идет. А, а ты его можешь телепортануть к нему? Да. Сейчас посмотрю. Сделать. Нет, только к нему. Могу исключить его. Mm -hmm. Не, не надо исключать. Не, он должен сам телепортироваться. Как я понял, человек-паук вместе с орви головой в одной этой живут одном городе одной этой временной кто тебе сказал да ну так кинг пин тот же враг что и у паука ну наверно да только у уже только адская кухня территория а у этого не но ну, я понял ну как бы враги-то одни и те же вообще а как мне спуститься вниз? Так, ты уже в вверху зашел, да? Короче, меня видишь? Какой? Вот эту дверь видишь? Нажимай на нее. А, дырка. А, супернатурал Дэн уже присоединился к нам. А, супернатурал Ден. Он умнее, он умнее. Волков! Здравствуйте. <связано> Давайте смотреть. Да, ты знаешь, что случилось с людьми? А мне скажи, пожалуйста. идешь, нет? Стас, ты где? А, так вы вообще в другую сторону поперлись, да. да? Умные такие. Он просто за мной бегает. Кто? Радион? Радион? О, да, ну нифига себе, прям команда, прям... Прям... Все, ура, потеряли, да? Да нет, я просто пытаюсь как бы что-либо еще делать при этом, а не просто пробегать локацию. Вот тортик. Ну, ты опять этого чужого призвал? Да, вот ну, как идее, я его У него вот. есть такие способности, адскую тварь призывать И заду. Всякую. Всякую гадость. Тварь говорю. Не, а не, агадость. гадость. Гадость. Ай, гадость. Вот это. Ай, на гадость. Тебе Новый никнейм придумал себе. Супер. Супер натуральную, нахер. Супер -натуральную, на... <свят> машину лови. Лови, говорю. Так, стоп. <свят> Стас, давай направляй, не знаю, ты проходила, да? просто фига и всех вокруг так я уже уровень 5 даже для... вот этого достижения Да, для меня это достижение. ааа -а -а, ё-моё я дурак сижу тут значит почему у меня дух мужчине не работает а его еще и настраивать надо как? Да вот тут у меня выбор стоит из трех как типа улучшений, не знаю. Я вот это поставлю, ну Пожалуйста, вот это. вот это. Вот это. Да ну не вот это. Вот это. Ах, факт. Ну короче пошли так как бы тут задание же за есть по идее тебе надо сюда иду тут Но... по идее я это вот так понял как вот туда ты сказал тебе подсказывать я а? ну я понял Где что сюда... тут убить шокера шокер и не только мне вообще как бы Uh, ну ты-то убивал, а наш друг Дэдпул... Помнишь? Я друг, он враг. Ты его уже по фильму один раз убил. Все, успокойся. Скоро, может быть, будет другой фильм. Пара самахи? Пара самахи и Дэдпуля. Но он будет более Зачем? интересен, чем предыдущий про их склад. Ну, потому что как бы они скоротили максимально. Это. О-о-о, минми тормозный макс, бэди. Вам если ч, потом шокер оставит? Mm, да я вот не знаю. Да наверное, да. О? Yeah. Oh. Ну давай. Шокер. шокер. Тогда не буду мешать. Feel, huh? Не, ну я вс хочу. Да нет, я его не вижу просто. <с> а, мы. Вот я чуть-чуть помог. Да, да я ты пом чуть -чуть. помог чуть Ты его убил. Ты его убил. Так, лаун. Вам... Вот я опять вызвал непонятное существо. Да опять я понял, что чужой. <с> это чужой. <с> <с> это не свой, это чужой. <с> там такая супер команда прям Тортик. вообще всех выносим да и торт еще забрал что-то знаешь на вот этой сюжетной локации как-то попроще чем там чем где в городе да я уже уровень 7 -мо У меня какая-то новая эта, теперь, о, я смогу их блокировать у врагов, останавливать, я надеюсь, вы, вы прошли, да, через портал, да, и он душит. Так все ладно. Мне кажется, sure, he is the kingpin. I assume everything is a fraud for a fast food franchise. You know, cause he's fat. I've got your back. Let's go. только завтра не просто а не обещаю а то в 9 там уже соберемся на вокзале и ты напишешь и это где вы все давай так за мной вот, они, да. вот с ней поболтай сейчас в ящик. Ящик. ящик мусорный, тем более. <с вот это что-то есть. Чувиху видишь? Странная дверь. Нажми на нее. Deadpool, Нажал. Выпал опыт. А там вот это... четко не выпало А, вот, сейчас. Клея. Магия. Клея. Не вышло? Вышла. Ну вот. оу клёво. клёво дочь она дочь она чья то дочь она чья то дочь однозначно она однозначно чья то короче, дочь теперь вам надо поторопиться чтобы это как можно быстрее вот в этот короче сюда блин я, а? я пошел сюда по моему так, тут, сюда, сюда. давай запутал, вы запутал. Я сейчас за вас тут всех разнесу, ё -мо. давай быстрей. Да ну как? Вы быстрые, сволочи. Дэдпулу хорошо, у него это... Хреб... А у тебя мо мото? А у него так-то бесконечная телепортация, не тратится энергии. Хотел бы его... Хотел, но видишь, у нас Алло, есть. в команде. У нее не бесконечная телепортация. По сути, это вы должны видеть, куда надо идти, а не я по памяти. По сути, это ты должен видеть. <laughs> у тебя память хорошая. Я сейчас всю себе память засверю в видео. Ну, по сути, это вам показано Отвечаю. стрелочками, куда надо передвигаться. А мне то нет не совсем так вы пипец вы уже на пол карты ушли пул? вперед вот он это, я этого дедпула это. сейчас Фигурно. да твою вот ногу надо биться хорошо что я хорошо да. хотя бы пришел ладно так и быть я вам помогу но мне тогда никто не помогал я вам немного помог немного, да ты его убил не, это был не я вот это, медальку забирай я да плащ вот от него медалька самая мощная по статье хорошо других я посмотрел не очень по способностям. Лучший. Mm. So Don't underestimate him. That cape and hood let him teleport anywhere in the world. Intel says he's a serious pretender to Kingpin's throne. Damn okay, Good job, everybody. We just gave the Hood the edge he needs to take this entire city. Ain't gonna happen. To to Actually, I I Скоро у меня будет этот байк доступен. Да? Yeah. Скоро будем с тобой на перегонке so. кататься. <laughs> Только мне <laughs> надо удерживать <laughs> клавишу, чтобы на нем ехать. <laughs> Способность. Так, а погоди, а где эта медаль? Я ее не вижу сейчас блин неужели я ее не подобрал шокера не то осьминога не то так что осьминога у меня гоблины лазеры есть шокера есть а что я сейчас ну да лазера стоит блин неужели я взял <связь> ну еще раз посмотри е -е вот которую я не взял она вот она тут лежит до сих пор но ее передавать как знаешь нельзя Угу. А, во, вот он, тот размет уровень 10 нужен. Ну потерпи. Чуть-чуть чуть осталось. Смотри, кайф, а? Потерпи, тебе сейчас потерпи. А это, скрижаль же есть? У вас же видео было, да? Видео было а? то, что Капюшон скрижаль украл. Да? А, да. А я тут, да. короче, на, на полу нашел подобрал. <laughs> Ремняна в инвентаре. Если не ошибаюсь, то you у меня understand? тоже.. <laughs> у меня тоже скрижаль. Ты с ними поболтал? Right. Ой, Ой, да. Да. Все, пошли в этот. Kind of okay. Да, О, я да? уже там. Да. В свободном доках. А, мне же, да. Очки, у меня три очка. Тихо. <сíck> Тихо. <сíck> сейчас. Сейчас все ненормальные люди подумали именно об этом. О твоих трех очках? Три очка. Твои очка. Да. Эээ, не кидай в меточку А чё ты такие? Ооо, Вот ну, это мостик Да это... Да ну как ты нужен? <свист> <свист> <свист> я ни при чём, они сами <свист> <свист> Так, ладно, я пойду мищу выполню так да, пока походи там Смотри, ты выключу сюда пришел да ну как бы я тоже сюда хочу я тут босса мочу а ты босса гривен упали есть у, что? Что у меня босса а чуть-чуть ну, Собрал. Так, я на другого пошел. Ладно, на других. Пошли со мной. Не, я хочу с Дедпулом. Ну, и... ну, как хочу. Мне задание говорится с Дедпулом ходить. Ну вы как-то тут оказались. <служивание> У меня уже девятый уровень. Может мне тоже похвастаться? Да. Тихо. Думаешь не стоит? Да, все, не стоит. Не Давай. тот случай. А. У меня девятнадцатый. А. Что Я не пойму одного, что здесь надо сделать. Я за вас, Михаил. А, о. В доках. Не бри. Ты не можешь я за нас выполнить Ну ладно, что я за вас. Общее это. Вот именно. Это общее. Просто она в другом месте находится. Офигеть, тут просто я сейчас я сейчас такое место нашел. Тут тут топовые вещи просто.